У тебя есть. Вы делаете? Иди сюда. Иди, иди, иди, иди, иди. Смотри. Какой. Откроешься? Сможешь открыть? На, держи, попробуй. Давай, я тебе помогу. Давай вместе откроем. Давай. Вот эту штуку тяни. Вот эту штуку тяни. Давай, давай, давай. Нет. Вот, давай, давай. давай. Еще, еще, давай, вот эту тяни. Вот, молодец. Ну-ка, а уж что у нас? Ух ты! Вот это трактор! Вот тебе. пожалуйста, вашу ситуацию. Да у нас, начиная с рода, То есть рукой вперед родился у головы. Mm -hmm. Вот, кривая шея долго время была. Вот, признаки гидроэнцефалии, как бы... Ну, сейчас их как бы уже нет, даже через здесь в височных областях там Потом, ну, перевозбудимость, СПР там... Вот все такое вот. Эпилептической активности нет. Все делали, проверялись, потому что у него... Ну, раньше был тремор подбородка, сейчас ну, в принципе, нашли. В чем причина на без ну, глютаминовую диету посадили его, вот, и он, как бы, это, он и поспокойнее сам стал, вот, и как бы, это, тремор ушел почти. но любые какие-то манипуляции, вот, с шейным отделом, ему, как бы, прямо на неделю, прям, ну, так, прям, у него такой, прям, ну, прям, прогресс прям во всем прям, он и у, у него указывающий жест появляется сразу, он так начинает прям все подарить, и поспокойнее он становится. У нас мозгом исследовали все нормально, да, Ну, аномалий нет никакой, Да. Ну, как бы по ЕГЭ, то есть 8 дел, месяцев делали, ЕГЭ была лучше, чем полтора года. В, в плане коры головного мозга. Вот. То есть когда головного мозга полтора года перестал практически работать. Смотри, она как работает. Да. Смотри. Смотри. Он у нас как бы в плане встал рано, пошел рано, но не ползал. Вот. Сел и встал. Вот. Да, он меня очень ревнует. Маму-то еще как-то так, а у меня там оно. Потому что ну, все я с ним, в основном по всем больницам. А, -а, -а. а как ли проявляется? Ну, он, он начинает, я беру маминку, он лезть на голову, еще, вот, он начинает вот так. Да, вроде как бы его иглает, а сам может ногой отпикнуть Ну, вот такие вот, как бы разразделяется. Очень, как бы сказать, нервный. То есть, что сразу там садится. Даже не то, что не будим. Нет, он вот такой Но если что-то не появилось, он сразу начинает очень сильно капризничать. Очень сильно. Сейчас, конечно, это сглажено, как бы не видно, но вот. Было прям вообще. Вот до полутора лет вот дома, в расслабленном состоянии, вот такое вот положение. То есть, он играет, вот как-то вот такое. У меня плечики вперед. Подбородок у вот такой, это вот для него нормально расслабление. То есть если надо ему наверх посмотреть, я так понимаю, ему надо ну, с напряжением, ну, то есть усилием прилагать к этому. А, и вот еще, самое главное, с вот с самого начала вот, и по сей день вот. проверяем же, когда младенцев втянут за ручки, вот, голова где-то там внизу, в самом конце, вот так трудно поднимать. То есть вот, вот с этим вот проблема, сдержанием с, вот вот с этим вот части. Явное нарушение идет Да, да это, это смысл, как -то, как Да, а. еще, знаете, у него долгое время... Да и сейчас наверное, там, ты вот так берешь, начинаешь не него идти. В правой лопатке, вот где-то вот тут, вот, щелкало очень. Я, в принципе, не врач, я это вижу, замечательно. И, кстати, какая... Да, как раз вот, у него, я еще заметил, у него обострение какое-то, вот, Нервозность, у него тут венка такая надутая, ну, синяя. Вот она бывает пропадает на него. После чего это возникает? Вот тут, вот, вот ну, я не знаю, после чего возникает. Я заметил особенность, что венка, когда проявляется сильнее, он начинает раздражить, у него сильный стрем подбородка. То есть это за это венка. Ну, венка это казательная. Да, это какая-то стена. Где-то что-то щемитнее, увеличиваешь. Да, где-то что-то щемануло И как бы у него сразу обострение. Он нервозный, такой все раздражает. Массаж У Легонка же выражение вот этого всего, скажем так, ребенок плачет. Только тогда, когда его что-то беспокоит. То есть ну, в любом случае такая ситуация. Поэтому тот, как бы ничего естественно, нет, вокруг а, другом, что, ну, к сожалению, он не может нам сказать еще пока. Ну да, да, вот именно, да, поэтому итопризничать, то, что он не может толком ничего ну, говорить. Вы... Да, я сначала как бы Но не верю. Еще раз сначала возбуждение. Да. Ну, вот в этом сейчас соцсетя. То напряжение, которое скапливается в что это, в нервной системе. Yeah. Есть, да, я, я не свой, да, усиливает. просто видно то, то что... Есть, что да. оно, оно сначала, это как это так у всех, да? То есть оно сначала не хуже, да, да, да, но, да, да, но да, да. да, Но это так вот, а как, как с смысл, смысл <с> ее заводить в состояние? То есть это нужно нормализовать каким-то образом, соответственно. Чтобы правильно формировалась неровные связи идет, ну да, значит идет плохое неправильное формирование идет где нарушение, прав второй момент, значит идет перенапряжение мышц, каких либо, да, раз у меня происходит пересмещение. Сижу снаружи. Всё, если. Да, скрючено. Да, да. А когда заметили вот этот перекос? Перекосы сразу, с рождения, но у нас рассчитывает нормально все. Движение да, же. мышц огромное, да колоссальное движение. Да? Но ну, у нас, конечно, Что? там еще много от мозга идет. Или... Нет, нет, это 90% mm? от мозга, это раз. Второй момент, у вас есть э, вот эта проблема с ревностью. Играй, играй, играй, mm. играй. играй. Mm. И, э, с ревностью к э, младшему. Ой. Mm. Mm -hmm. oh. Всё. Да, хорошо. Терпи, терпи, все, миша. еще. Да. Все, поехал, погрузчик. А сделал, сделай, как он был ковш, поднял. Смотри. Массажик, массажик, просто тебе расслабляющий. Просто расслабляющий. Вот у нее все легко поддается. Все легко поддается на самом деле. Но держать это все-таки тонкие мышцы Да? Страшнейшая вообще. Вот она встала плечом. Ага. Плечик, да? Угу. Умница. Умница. Как тебя зовут? Илья. Скажи. Давай вместе смотреть. Он может копать? Взум. Взум. не <свист> Не может копать, может Нет. только толкать. Толкать, поднимать. Копать, тетка, тиха, да? там катается мышцы перенапряжения в таком что-нибудь <смех> <Нечко, смех> все молодец молодец Ну у меня да, просто настолько нежный, вот он у него мышцы привыкли в этом тонусе. А, Позвоночник-то я поставил. Но мышцы они в опять вытягивают. Конечно, гимнастику. гимнастику. Гимнастику нужно делать. Но ну, с ним как вот он, он, он же он, сам он будет делать. Будет да, делать. Я его, извините, не, не всегда, но какой Попробуйте вот. вот те упражнения, которые у меня есть. Попробуйте а, я а, с ним. Ну страшнейший тонус. Страшнейший тонус может даже вот если вы будете вот таким вот электрическим массажером просто ему расслаблять, хотя просто у водителя mm -hmm. периодически, это уже для него сумасшедшее расслабление будет. Вот чуть-чуть, здесь вылезло, mm -hmm. все, отпускаем сразу же. Mm -hmm. То есть нам достаточно. Mm -hmm. Здесь видишь, особо нет такого, mm -hmm. ну, с кровью, а здесь надо сразу. Мне самому испытание твои крики. Значит, какие, Конечно. как ножом по сердцу. Как ножом по твои Смотрите, вы сделали. Я, она не надо у нее сейчас. У -у -у. А то она бывает, у нее прям синее, -то, так через все. Вот так, синяя синее-синее. Знаете, мы главное, отец сам не приходит, на самом деле. Мы и иммунологами стали, и, и неврологами да. стали. <свят> Поэтому <свят> мы докопались до того, что даже многие неврологи, они их них не учили, не знают. Вопрос ведь в этих профессионализме человека. Вопрос в том, что человек должен развиваться всю жизнь. Да, всю жизнь. А им когда-либо. Ну да. Прям мышцу жесткую находите и прям на нее ставите. Три минуты достаточно. Ага. Три минуточки и все, и снимаем. И все, достаточно. То есть это так все просто есть. Еще занимается. смещения, я поставлю угу. дальше друзья только с мозга стимуляция <соспит> мозга идет угу. дай пять мне дай давай пять. Пять. дай 5 рук давай рукой а другой, о, как? другой. О, о, да, о, о, смотри как если у стоять по-другому стало, да вот. Больше, еще плечи напряженные ну это сейчас мы уберем плечи. сейчас сейчас будет гораздо эффективнее наша ага. процедура вот сейчас какие видите изменения да? Но сейчас вот, сразу бросается, потому что по нет натянутых двух мышц. Это ему такое положение головы. Он сейчас еще, получается, он понервничал. Ну, да. только это несмотря даже на сразу... Сейчас мы ему уже создали стресс, и сейчас он расслабился. Сейчас он видит, что все, его папа не и все закончилось. Поэтому, возможно, раз причина. Второй, другой момент, что плечи я все равно вижу чуть-чуть вперед есть. Чуть-чуть вперед, да? еще вперед осталось. Ну это ну, плечо зато встало, плечо встало. Плечо, и... стало, плечо слышно встало, плечо встало, да, и рука встала, это хорошо. И венка сдул, скажи мне, сначала. И сразу сдул все это венки. Без которая... паркой, она меня всегда. <связывается> все, другой лицо совсем. Ну вначале веселый был, играл. Ну да, а сначала интересно. Да, да. да. не, и сейчас я понял даже ничего. Все, все хорошо, все. <кх> <кх> Мы с тобой друзья? <кх> да. А, ага, да. Да вы видите, что у меня смотрите, сейчас проблема какая, да? То есть я сейчас принудительно эту мышцу растянул. Это Но у него до 12 лет они все позвонки, они настолько подвижны, что сейчас то напряжение, которое есть мышцы, есть, оно его тянуть туда, обратно. Поэтому сейчас надо очень сильно то есть, вот, находить вот эти мышцы, их разминать, uh -huh. поставить, поставить. Ну, вот Но вот б... там не надо, чтобы сохранить у вас. Спит хорошо. Спит. Не, вот, вот я говорю, мы как в Атланск ходили, вот, у него со сном, фу-фу, прям как бы это нормально. То есть нет никакой проблемы. Между, получается, двадцать... 20... Основная, основная тема, то есть, чтобы он спал между 23 тремя часами... Но он мяч... в это время всегда есть. Потому что, потому что там не только гормональные... Ну, там гормональные. А здесь вопрос идет в том, что сейчас по последним исследованиям ее, э -э Мозг избавляется от токсинов, еще клетки мозга избавляются от токсинов. во угу. время глубокого сна. Поэтому... Ну, естественно, слава богу, бы у нас, как бы, что, поехали? Все, расслабиться. Да. Поехали. Все, Махрона. <смех> Ваши дядя ручкой. До свидания. А, вот. Опять. Пять дома. Поработали уже. Все, спасибо вам огромное. Ну, ты герой, на самом деле. Молодец. Мне понравилось с тобой работать. Ну да, он хоть и плакал, но терпел. хорошо. Да. Молодец. Хорошо справлялся. И даже несмотря не на то, что тебе было неприятно, ты все равно слушался. Да. Это очень важно, это очень редкое. Ну, он терпеливый. Да, Папа молодец. Эй, очень, очень, я очень э, рад, что именно вы вот такой, какой есть, что Спасибо. вы так занимаетесь, ребятка, что да, не опускаете вы... руки ну, что да. вы... все я... проблемы, я на все проблемы и на ваших Честно мне... говоря, заводной парень. Приятного. Я, а, разум... я, я вам через неделю отберусь. Да. Давай, давай, пока, пока. пока. пока. Скажи, пока.